Добрый день, сябры! Я Олесь Беляцкий, правооборонца с правообороншого центра «Весна». Я хотел бы поразмовлять на конт ситуации с коронавирусом, якая склалась в Беларуси. Может быть, ничего нового я не скажу, только просто хочу звернуться до нас, как мы сами зараз дбали и думали про свое здоровье, уличиваючи, что урат, Принял иншее политическое решение – они робят, выглядит, что ничего не отбываются, проводят субботники. Вот зараз парад сбираются проводить на 9 мая. Ну и мы бачим, что колькость хворых на по официальных повелишивается знано с дня на день. Просто тысячи-тысячи новых хворых. И есть великая небезпека, что в ближайший час больницы, докторы, какие очень спробуют что стеробить в этой ситуации, допомогать хворым, они просто не будут справляться с наплывом захворелых, и может наступить вот такая социальная катастрофа, когда люди будут помирать без оказания допомоги. Тому я прошу проявить социальную солидарность, подумать про здоровье свое, здоровье своих знакомых, своих родных, особенно старейшего взрослых. И Меньше контактовать с людьми, людьми на это выходное. По могчимости не выбираться с дому. Коли все-таки ж выбрались, значит проявлять дистанцию, не обдыматься с людьми, не витаться за руку. Ну, такие зараз шасы, что мы повинны пережить в этот час с разумением всей небеспеки воз этой пошести, какая есть в Беларуси. Тому мне просьба думать про наше здоровье, вот. меньше в этом случае доверять вот этой успокоительной лексице, риторице белорусских уладов, которые, на жаль, вы решили рискнуть наших людей. Я думаю, что при следующий когда будет очень важно проанализовать все политические решения, которые принимались в этот час. потому что это решение как раз бьют по здоровью, Простых людей. Давайте думать про себе, про своих родных, про знаемых, про свои семьи. И попробуем пройти этот тяжкий перед с минимальными стратами для нашего здоровья.